«Что такое логика, Он говорит, ну как, что такое, ну вот, ты рыбалку любишь? Он говорит, ну люблю. Ну вы едете на рыбалку, берете выпить с собой, ну, берем. Выпить взяли, женщин нашли правильно, нашли правильно, значит ты не гей, логично? Он говорит, ну да. Идет другому человеку, человек Он говорит, хочешь объясню, что такое логика? Он говорит, ну давай. Ты рыбалку любишь? Нет, значит ты гей.